Практика показывает, что очень дорогие или очень низкие уровни, да, то есть это все у нас в головах, да, то есть это определенные гипотезы. А что сейчас, ну, что наблюдаю в настоящий момент сейчас? Первое, то есть ликвидность побеждает, по-прежнему у нас предоставляют ликвидности. Я, конечно же, говорю сейчас больше в глобальном плане, да, я не говорю сейчас о в том, что происходит исключительно в России, потому что в России как бы население денег не получает. Но если посмотреть, что происходит в мире, то в мире действительно поддержка от коронавирусной инфекции да, со стороны государства достаточно большая. Люди действительно получают деньги, эти деньги, соответственно, направляются. Вопрос, куда идти деньгам? Низкие процентные ставки плюс дополнительное предоставление ликвидности приводит к тому, что сейчас инструменты, с фиксированным доходом, с высокой надежностью, они практически не дают никакой доходности. То есть десятилетние облигации американские дают доходность там, в районе 0,5-0,6%. То есть этот человек соглашается с тем, что вкладывает 100 долларов на промежутке в 10 лет, доверяя эти деньги правительству Соединенных Штатов Америки, он соглашается с доходностью 50 центов на каждый вложенный 100 долларов. В стабильных экономиках Европы, там Германии, Франции, эта доходность на десятилетнем промежутке времени вообще имеет отрицательный, отрицательное значение. И получается, что то, что мы наблюдаем, да, то, что мы наблюдаем в мире, в частности, на американском рынке ценных бумаг, что, несмотря на то, что экономику, вроде бы как, макроэкономические показатели говорят, что экономика на самом деле не восстанавливается, да, она, в принципе, отскакивает по мере открытия там границ, окончания карантинных мер, но экономика, де-факто, не восстановилась, а там фондовые рынки американские обновили максимум, другие рынки, там половину падения, в принципе, отскочили, но нужно понимать, что прибыли компании действительно снижаются, они действительно падают. Здесь основным драйвером для роста есть ликвидность, предоставляемая ликвидность. И мы уже об этом, в принципе, говорили о том, что центральные банки и правительство, они уже заложили минус замедленного действия, бомбу замедленного действия. То есть она уже заложена, она уже тикает, она уже идет, то есть ликвидность предоставлена. И когда мы говорим о том, что у вас количество денег в экономике увеличилось, то это, в свою очередь, приведет к тому, что будут расти инфляционные риски. И здесь большой вопрос возникает. То есть человек будет защищать себя от инфляционных рисков. Что делать, если завтра будет инфляция, а ставки по депозитам тебе сейчас там, в Америке 0,5 хорошо, если получишь. В России там в Сбербанке 3,2-4%, у нас СБ снизил процентную ставку. И получается, что у людей в принципе нет альтернатив, у них нет возможности, у них нет вариантов, где в принципе они могут хоть как-то защититься от инфляции. Поэтому мы не видим такой большой приток инвесторов на рынок ценных бумаг, в рынке акций. Потому что худо-бедно, да, то есть у нас была хорошая отчетность по итогам 2019 -го года, да. У нас компании заплатили щедрые дивиденды, дивидендная доходность там в наших портфелях, в том числе миллион долларов за 8 долларов в день, да. То есть там дивидендная доходность составила средним активом в, среднем, в среднем районе 5,5-6%. То есть в принципе дивиденды, которые получили по акциям, средняя дивидендная доходность составила 10%. При ставке банковского депозита 3,5. Конечно же, люди начинают искать, искать альтернативу, и они ее находят на фондовом рынке. Поэтому в Америке акция обновляет максимальные значения. У нас идет достаточно бодрое восстановление. Но при этом я, я не столь оптимистичен там, на среднесрочном горизонте времени. То есть, в принципе, я жду, что мы с достаточно высокой долей вероятности, Действительно, может, это будут какие-то громкие слова, которые прозвучат с моей стороны. Я, в принципе, не люблю прогнозировать, давать прогнозы на курс рубль-доллар, рубль-евро. Но сейчас причин для того, чтобы мы увидели в 2021 году доллар по 100 рублей, их достаточно много. Поэтому получается, что мы можем увидеть еще и коррекцию на финансовых рынках. Мы можем увидеть глобальный рост доллара. И через глобальный рост доллара мы сможем увидеть падение цен на сырьевые товары, в том числе на нефть, падение акций российских компаний и, соответственно, доллар выше 100 рублей.